Итак, краткое содержание предыдущих серий. Мы написали некую программу и сейчас собираемся ее тестировать. Тестирование будет в жестком режиме. Мы скажем, даем одну минуту, и чтобы она сделала нам открытие, выдающееся, не выдающееся, хорошее открытие в, в области геометрии треугольника. Если сможет, хорошо, а не сможет, все. Программу стираю, ролик не выкладываю, ухожу в запой. Вы понимаете, в запой я не ушел, поэтому вам все понятно. Но для начала мы выясним, что это вообще за программа. Пройдемся, так сказать, по описанию. 1, два, три, четыре. Если не хотите, то не смотрите, придите сразу в конец своего ряда, можете потом посмотреть. Той части, о которой мы говорим, поезд окружности, надо выполнить в программе ровно два действия, не больше. Первое, выбрать точки, базовые а второй нажать кнопку Show Socles. Выбираем, например, сам треугольник, треугольник Морли и точку Ферма. И нажимаем Show Circles. Программа определит все четыре точки, которые лежат на одной окружности и занесет их вот в этот список. Причем не только определит, но еще и классифицирует. Сейчас я расскажу как. Окружности мы их сейчас называем теоремами, но на это теорема в некотором смысле, но не доказанная. Делятся на следующие категории, потому что сколько они содержат в себе базовых точек. если содержат три базовые точки, вот эти кругленькие, беренькие, сберенькие. То, значит, она называется лежащие, если две стоящие, если одна висящая, а если ноль летящая. Также решение окружности или теоремы держится на несимметричные и симметричные. Не и, и здесь присваивается такой индекс лежащим, то есть которому содержит три точки, несимметричные, 0, стоящие 2, 2 точки, а единица, висящая 1, 1 летящая 3, асимметричная 4, 5, 6, 7. И дальше надо перех... можно нажать кнопку перехода в какой-то индекс, вот в индекс 2, висящий, go 2, видите, стало 6. Чтобы возвратиться, надо обратно нажать. То есть переходим обратно сюда. И вот листаем вот все наши решения. Понятно? Понятно. Вот мы нажимаем кнопку О. Покажем все окружности 6,6. И дальше их можно как угодно двигать. Сейчас перемещать. Вот это вершина А, вершина В, вершина С. Вот я делаю Cx делаю Cx минус BX. Bx минус. Можно включить только, например, колебания вокруг точки по, по оси X, ну лучше по оси Y и Move. Вот это выключение раскраски, не завершение раскраски. Что? Так, еще раз прочли и давайте перейдем в первый индекс. Убираем две единички, go индекс и смотрим. Видите, здесь уже проходит через точку фирма. Но это же интересно, как связана фирма и точка Морна. Это самая, самая нормальная окружность. Можно продемонстрировать. Сейчас, сейчас продемонстрирую. Здесь. здесь синяя, красная, зеленая и желтая точки лежат на окружности. Тут точка фирма и а точка морли. Вот это всегда всегда окружность. Ну, связали точку морли с точкой, точкой фирма. Ну, в все забавно. Хотя окружность не рейтинговая, всего лишь стоящая, проходит через две точки. Но все-таки. Дальше, как спасается работа? Угу. Одновременно с нажатием кнопки создается файл .th, NewTdata Там содержатся и все результаты, и все, и, и, и все данные, и вся окружность. Дальше создается файл. Вот создается файл Вот в таком виде я пишу S7 S это значит, что мы ищем окружности Семь базовых точек Чего они состоят? Из T триангла Вот этого Вот если в View, view pan, Наберем во View Panels View letters. И T M1. И здесь F. T1. T плюс M1 плюс F. Смотрим. T плюс МО1 плюс F. И копируем сюда этот файл. Вот этот файл. А потом, если надо, мы его загружаем, он автоматически почитается при начале работы. И мы попадаем сразу сюда. Все понятно. В общих чертах все. Итак, вернемся к нашим баранам. У нас есть одна минута, чтобы сотворить великое геометрическое открытие. Ну, великое, не великое, неважно. И желательно на тему какую-нибудь мы Морли, мы и говорим. У нас нет никаких идей, как это делать. Вообще никаких. Но мы от безнадеги. Ну, сначала делаем вот шоу около на 6 точек. Ну, и получается три лежащих окружности, три стоящих окружности, три 6 висящих. Мы их, мы их смотрели когда-то дальше. Значит, ну, добавляем одну точку, ну, в центр треугольника, точка Морли. И нажимаем снова шоу-секус. Ждем те же самые 15 секунд. Первые 7 прошли. И вот ну, появилось 9 симметричных окружностей. Ну, это же понятная ерунда. Давайте перейдем. Надо перейти в седьмой индекс. Седьмой. Go to int. И смотрим на них. Ну, понятно, это ерунда, это очевидно. А то, значит, ничего нового мы не получили. А уже половину времени прошло. Давайте смотрим на первую точку Морли. И show circles. Вообще ничего нет. Вот как было 336, так 336 и осталось. Ну что, сливайте воду, тушите свет. Осталось последние 15 секунд. Ну посмотрим, как дела встают у нашего главного героя из фильма. тренинг кого-нибудь третьего, кто в жизни испытывал подобную ситуацию. Пусть сюда будет э, кардинал решелье. Из трех мушкетеров. Вообще-то они были друзья с Ледойком 13. -м. Они оба были в жопу больные, одно и той же примерно болезнь, тоже сближало. Но все равно что-то чувствовалось в их отношениях какая-то не что-то не то. Ну и больно много на себя решелье брал. А что подделать? Ну что поделать? Ну как-то был эпизод, а дверь открылась. Ришелье стоит ближе к входу, а ходить должен всегда первым король. И король ему так раздражен. да идите". да все знают, кто у нас здесь первый. Ну, Ришелье офигел, а что делать? Надо как-то отвечать. А что? И тоже счет идет на секунды. Несколько секунд надо найти ответ. И, значит, даем правильный ответы. как поступил Ришелье с конца? Он бросился с, с, на стену, смотрел какой-то канделявр и заорал. Да, я должен быть первым, чтобы освещать дорогу Вашему Высочеству. Все, кто был свидетелем этой сцены, казались, конечно, в полном Посмотрим, как решает свою задачу наш второй персонаж. оставшую 100 секунд 10 нет никаких идей что делать вообще ну, ну проверить надо проверить последнюю точку морля. Ну вот она что такое ну это понятно все понятно вот вот вот, вот третья точка морга наша ту которую мы открыли ну и осталось только что 15 секунд последние проделаем и смотрим на эти варианты и вдруг летящие новая окружности ну-ка ну-ка ну ка посмотрим когда них над все поставим и посмотрим надо сначала перейти на третий индекс видите в третий индекс переходим и теперь и теперь делаем 0 вот эти новые окружности они совершенно непонятны откуда берутся но это они работают совершенно нормально вот сейчас например возьму Перемещение по оси Х. Колебания. Вот колебания вдоль оси Y. Чудо. Чудо? Натуральное. Это доказать очень тяжело. Но вы по сами можете посмотреть. Летящие вообще доказывается сложным. Здесь нет никаких простых углов. Совершенно вышли из положения совершенно неведомым путем ну справедливости ради скажу что и второму персонажу этому из фильма и мне просто откровенно повезло наверное как суворо тоже говорит что им постоянно везет и он там что-то красиво отвечал на это смотрите в гугле и что мы скажем? И, между прочим, третью точку моря еще не открыли. Ее откроют только через сто лет. Ну что ты несешь? Кто не знает этого, альтернативная трезвая эля. Проснулась наконец. Да, вздаливаю ненадолго. Вопрос. Повторяю. Что ты несешь? Какие сто лет? Так вот, я не несу, а рассуждаю логически. Начало 20 века открывается, первая точка Морли, ну, треугольник Морли и его центр. Прошло 100 лет, здесь 108, открывается вторая точка Морли, значит еще пройдут 100 лет приблизительно, ну приблизительно, открывается третью, то есть это всегда так. Человечество всегда действует именно так, не спеша, поступательно. Не берегали, не надо лезть поперед батьки в пекло. Было бы интересно дерметический философ Анаксагор, друг Архимеда, вдруг после теорию поля, общую теорию и предсказал существование Пимезона. Не открывался? Правильно? Не предсказывал. Все идет своим чередом, нормально, постепенно. И говорит, это хорошо. А мы не только открыли на сто лет раньше, но еще и написали очень красивые теоремы на этот, на этот счет. Ну так каждая круглась, это каждая окружность теорема своего рода. Так вот теперь к вопросу о нумерации. Есть первая точка Морли – центр, потом а, товарищ Кимблер нашел вторую, а нас мы назвали третью. Но следует -то их поменять не знаем, потому что во второй точке Морли нет никаких окружностей, а в третьей есть, а в принципе, центры должны быть по, так сказать, старшинству. Так что, скорее всего, вы, господин Кимблер-Кларк, нашли третью точку морли, А вторую точку морли найдут только через сто лет. Но вы не огорчайтесь. Есть такой ученый, Садик Арно, он нашел второе начало термодинамики, пока, когда не было открыто первое. Первое было открыто, наверное, через 30 лет. Но когда, кстати, в его бумагах покопались, они все пропали, там остался один блокнот, и там как раз еще содержится первое начало термодинамики. Так что вы покопаетесь с Ким Девер, Кларк в своих бумагах. Может, ворут у вас там еще и про эту центр-морку ничего не сказано. Да, Садикер, он умер совсем молодым. А че он умер? Дряньки вы кипели. это а я знаю, инфлюенция. Пригласил врача ладно. А так, тогда такие скулапы были, никаких серийных убийц не надо. Мне понравилось, как они его шелктоны лечили. Там восемь этих самых гавриков набежали на него. Как не начали его кровь пускать. Конечно, восемь дырок. Бедняги не выдержал. Склеил ласки. С мосом там была похожая байда. Ну ладно бы, мочили народ пост. Ну работа у вас такая. Они же все это делали с неприкрытым садизмом. Например, у тебя мигрень. Болит голова. Тебя одевают на голову раскаленный. Расплавленный обруч. так вот. А потом из-под раны вот чёрт выдохнует, в стакан выливает и трясет. Смотри, сколько у тебя в голове говна с нравилось. Не мутрино, что у тебя голова трещала и раскалывалась. Не махай, мы тебя вырехим. Мне понравилось ставить два меха один в рот, другой в задницу. И продавать через тебя сигаретный дым так сказать, дезинфицировать изнутри. Ладно, отвлекаемся. Короче, нам удалось на первой минуте забить гол. Это хорошо.